Сегодня в гости к февралю весна пришла. Нежданно, сказала просто, я люблю, позволь мне, я останусь. Я помлился до февраля, вдруг отпустил морозы, а с крыши капала копель, и в ней цвела мимоза. «Постой, весна, не торопись, дай насладиться волю», сказала ты, какой каприз.